Добро пожаловать, ребят, на пятый этап Формулы 1 на грамм при Испании. К сожалению, с заключительным этапом в Испании. В следующем году мы больше не увидим эту трассу. И до какого момента, к сожалению, нам неизвестно. Мы увидим Зандервуд, который готовят более-менее к следующему году, чтобы можно было более-менее посмотреть нормальный этап, поскольку в данный момент трасса является крайне необгонной. То есть там есть места, где можно обогнать, но не более. Что же было в самой практике, собственно, все было очень хорошо до коллекционного темпа, где я не очень хорошее время показал, потому что не смог найти нормальные настройки, через времени. время я их нашел все-таки, и все пошло намного лучше. Но не совсем, я прошел в третий сегмент. И это очень плохо для меня, поскольку я буду стартовать с софта. И это значит, что я буду делать два пидстопа. И это значит то, что я потеряю позиции по отношению к тем, кто будет делать только один пидстоп. И это меня очень печалит. Также в третьем сегменте у нас был дождь в квалификации, за счет чего я смог еще и неплохо квалифицироваться, поскольку боты также плохо едут в дождь, и за счет этого можно выигрывать. Так что ждем ближайший какой-нибудь дождливый этап. У нас же тут будет просто облачность, не будет, к сожалению, дождя, но будет довольно жарко, как обычно в Испании. И попытаемся как-то отыграться, занять хоть какое-то место в очковой зоне, но надеяться на какие-то хорошие очки не стоит, поскольку... Нам стоит рассчитывать только на 10 и 9 место из-за двух пистопов. И даже в какой-то степени я считаю, то, что это была одна из моих главных ошибок на этом этапе, именно пройти в этот злополучный третий сегмент. Ладно, переходим к стартовой решетке, первое место у нас Себастьян Феттель, второе у нас Вальтер Боттес, третий, Шарли Клер, четвертое Макс Ферсайпен пятый у нас Юрис Хэмилтон, шестое место за мной, седьмое у нас Пьер Гасли, восьмое Довон Батлер, девятый Чака Перес и десятый Даниэль Рикиардо. Такая у нас стандартная топ-десятка, где у нас есть два болида Racing Point, ну и также Рено либо Хас. Ну и собственно, да, у нас также еще Вибер берет штраф за какие-то элементы. Ну и боюсь, да, то что нам придется в скором времени тоже брать штрафы за дополнительные элементы, по крайней мере уже за ДВС точно, поскольку ДВС у нас опять же расходуется очень быстро, я думаю уже после Монако или уже в, после Канады нам придется уже ставить третий ДВС из трех доступных и соответственно уже к 10-11 этапу брать дополнительный четвертый, а потом пятый, шестой и так далее. Соответственно, да, штрафов нам не избежать, к сожалению. Ну, в первых сезонах без этого, к сожалению, никуда. Ну и переходим к старту. И Гас на Красные огни. Я кое-как сорваю с места, и начинаю постепенно проигрывать все свои позиции. Проиграл позицию Гасли, Пересу, потом еще Рикярда меня прошел. Батлер также пытался с Хасом пройти меня. Батлеру это удалось, поскольку он проехал по внутренней траектории, Хасу уже не удалось. Собственно, старт с ТВ камеры, как все-таки, проходимой. Очень печальный старт, пока да. Надо на стартами продолжать практиковаться, потому что они у меня просто не получаются, и это полный провал. Вот, собственно, как это выглядело со стороны. Меня пытался еще и Хас до да, слева обойти, но ему перегодил по сути, дорогу Рикерда, но он смог пройти Рикерда самого. И да, Хас и тут выступают на стратегии Hard-Medium, что довольно интересно. Посмотрим, насколько оправдается эта стратегия, поскольку они будут делать довольно поздно свой первый пистоп. Что же до моего первого пистопа... Он произошел на пятом круге, решил сделать небольшой андеркат по отношению к Пересу. И не особо он удался, поскольку Перес вышел прямо передо мной. И, ну да, разрыв чуть уменьшился, но я думал быть все-таки впереди Переса. Ну ладно, потом у нас выезжает Батлер уже на восьмом кругу пистопа. И мне повезло, то, что я пошел между и Пересом, и Батлером. По итогу забрал себе, так сказать, виртуальную первую позицию в группе Б. Но мы это знаем, что это не первая позиция будет у нас в группе Б. Ну и в общем даже... Но, окей, боремся как можем за кирибачки. Потом мы догнали предыдущий пилотон в виде троса и Вильямсов, в котором застрял -то также еще и Ферстаппен. Но после того, как я подъехал к этому пилотону, он тут же активизировался и начал постепенно проходить. До этого он Рассела где-то два или три круга мариновал и не мог никак пройти. Потом резко он смог все-таки его пройти. Ну окей, может быть у урасл уже просто шины начинают сдавать потихоньку. Ну и плюс это, в принципе, Вильнинс, поэтому это неудивительно. Собственно, с самим ураслом я тоже разобрался на второй прямой, за счет лучшего выхода из правого поворота. И уже на самой шпильке его чуть поздним торможением спокойно по внешней траектории прохожу. Ферстаппин тем временем проходит также Албана. И, собственно, я пытаюсь угнаться за Ферстаппином, поскольку это мой какой-то вариант, ну, может быть, занять неплохую позицию. Потому что если выгонить за Ферстаппином, то, возможно, угоню за ребятами, которые едут на одном пистопе. С Албаном я разобрался на старт-финишной прямой. Ферстаппинг у меня тоже с разобрался. Также, да, у нас Мерседесы постепенно прорвались вперед. Юз смог в первых двух портах сразу же обогнать оба Залбера. Точнее, Альфа-Ромео, точно. Если я называл до этого Залберами, то, да. Немного непривычно называть все-таки команды, которые вроде бы с теми же раскрасками, но называются по-другому. Так что, да, какое-то время я буду называть Рейсинг point Force Индии, а Алифа Ромео ну, привычка такая. С Джинансом у меня возникли небольшие проблемы, я пытался опередить в пятом повороте за счет позднего торможения, по итогу пошел по очень широкой траектории, и по итогу, да, Джинанс еще перекрестил, но, опять же, я смог без проблем каких-либо обогнать. Потом, через какое-то время я догнал Грошана, который еще не делал своего пистопа, и я очень быстро к нему приблизился, ну и, собственно, да, будет тут видно слева, почему я его быстро догнал. Если вы не заметили, то у него был повредено переднее антикрыло, из-за чего он в поворотах очень сильно терял. Ладно, после своего второго пистопа выезжаю уже на 12 месте, тут же и Райкин недалеко, но опередить он у меня не успевает до первого поворота, я оставляю за собой 12 позицию. В По итогу впереди остались те пилоты, которые еще тоже будут делать свой второй пистоп, но и, к сожалению, остались пилоты, которые уже сделали свой первый единственный пистоп. Норриса через какое-то время догнал уже ближе к концу гонки, какой-то метр я по секунде из круга, какой-то момент попал секунды всего лишь, но да, все-таки я его догнал, но за предыдущим Хюлкенбергом уграться уже, к сожалению, не смог, также Норис проиграл позицию Батлеру. Ну батлер под конец гонки как-то вот очень быстро даже поехал, в один момент у меня были проблемы с э, болидом, но в... потом они пофиксились и по итогу он начал набирать неплохо в темпе. В какое место меня начал даже догонять, об этом не сообщил мой инженер, то что он по полсекунды сокращал после каждого круга. Но по итогу да, все-таки он догнать меня не смог и девятая позиция. Хотя бы два очка мы набрали, но Риск уже не набрал, одно единственное очко, но в следующей гонке может быть не наберет. Выигрывает у нас гонку Себастьян Феттель, и вторым у нас приезжает Льюис Хэмилтон, а третьим у нас Пьер Гасли. И что довольно интересно, то что в каждой команде лидеров были разные стратегии у каждого болида. У Феттеля, Хэмилтона и Гасли была стратегия в один питстоп, они стартовали с медиума, а у их напарников Леклера, работался и Ферстаппина была другая стратегия, они шли на два питстопа. По итогу мы видим, какая стратегия была более успешная, а именно в один пистоп Вначале, кстати, думал даже то, что Гьюис только единственный, кто прошел в третий сегмент на медиуме, но оказалось то, что еще и Феттель и Гасли прошли на том же составе. Окей, быстро Кшук у нас поставил Ферстапиан в какой-то момент за счет ДРСа, скорее всего, и также Слипстрима. В турнирном зачете у нас ничего не поменялось особо, Баттлер также впереди нас, поскольку он набрал одну очко, да и плюс до этого набрал в Баку, где мы, к сожалению, сошли. Собственно, да, вот по стратегии, как у нас все было, изначально даже не понял, почему на фетле выиграл, потому что я думал, что он будет на двух пестопах но оказалось все по-другому. По контактам у нас их особо не было, только на первых кругах и не более. Ну, наверное, как обычно, играли не защиту какие-либо контакты. В борьбу с портером я постепенно возвращаюсь, ну, будем более-менее наращивать темп и будем выигрывать уже с ним борьбу, собственно. По модификациям у нас также поехали на модификации в аэродинамике. Поэтому постепенно мы докачиваем болит, будем постепенно уже скоро выигрывать в поворотах. И, собственно, да, почему я иду в аэродинамике, это лобовое сопротивление. Как можно быстрее его снизить и выигрывать за счет этого напрямых. Потому что в данный момент у нас с этим проблемы, с мощностью проблемы. Ну и само собой из шести проблем. Беру два мелких обновления, поскольку тратится на одном большое не особо хочется. И уже вот буду постепенно к этому моменту копить на него. Ладно, ребят, на этом все, с вами был бархамер подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, там будут публиковаться все новости, и до скорой встречи, ребят, пока-пока и удачи.